Всем привет, ребят! У меня вот такой эскалатор на пути. Вот он Какой так. классный! Вот так он устроен по этому поводу. И... Покажи, как он ездит. Что он умеет делать? Я вам покажу. Он экскаваторщик. О, у тебя экскаваторщик есть. Это прекрасно. Давай, сади его. Я могу на лестнику войти. Ну, кайфол сойти. Так. Пойди на лестнику. Осторожно, смотри, чтобы он не упал. А, -а, -а он упал. Он сам справится или надо вызывать помощь? Вызывай помощь. Отлично. Срочно помощь. Э -э -э. Приезжай, спасай нашего экскаваторщика. К нам на помощь едет полицейский Джим. Проси его помочь. Помоги мне помочь. Давай я тебе помогу. Ой, что Играй, Играясь, мы заметили небольшую поломку у нашего экскаватора. Один из держателей стрелы ковша гидравлические цилиндры был поврежден. Мы нашли запчасти и решили его починить. Для ремонта нам понадобятся все запасные части, которые были утеряны. Вот. Часть гидравлического цилиндра и фиксатор. И к нам на ремонт приехал еще тягач. Это просто великолепно. Все вместе мы его починим. Вот сюда. И что мы сделаем? Приклеим клеевым пистолетом. Вот мы и починили экскаватор, подклеим. Все. Заклеено. Гидравлический цилиндр будет работать нормально. Проверим. Копает. Отлично. Артемка будет рад. Клеевой пистолет нам больше не нужен. У самосвал. Вот мы и починили наш экскаватор. Теперь мы будем с ним играть. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока. А также смотрите мои другие видео на нашем канале.